Так, все, у нас прямой эфир пошел. Здравия, друзья! Так, сейчас мы проверим у нас на бизоне, чтобы он начался. На бизоне, на бизоне. Так перейти в эфир. Так, а скажите, поставьте плюсики, если меня видно и слышно. Потому что я вот Смотрю на картинку, и она просто как была, так и стоит. Так, так, так. Комнаты. Конечно, так, ну непонятно, не вижу я, что начнется, что он началось. Евгений нет уже, да, там ничего не происходит, где чат? Я вообще не вижу, чтобы что-то изменилось, да, они говорят не слышно, то есть значит видно, но не слышно. Угу. Ну, сейчас, потому что не запустилось, не запустился у нас этот бизон. Сейчас сделаем. Так. Ссылка для входа. Говорят, что видно тебя, но не слышно. Ну понял, понял. Сейчас сделаю. <соценно> <Пусть тесты. соценно> Я тебя не вижу. Я сейчас в другом браузере открою, безум попробую. Угу. Valeu, não é? Ну вот как его запустить? Непонятно. Вот, люди говорят, видно ракету, и я вижу ракету. Вот я в с... браузер зашел другого. Ну, я тоже вижу ракету, получается. Сейчас позвоним. Да, Наталья. А, вы прям видите и слышите? А, мне Евгений говорит, что видно, но не слышно. Но я вот смотрю, почему-то вот на, там, на Бизоне стоит картинка, и написано, что вебинар начинается. А, ну в Ютубе-то, конечно, в Ютубе, конечно, будет видно и слышно. Давай я сейчас Алексею позвоню, узнаю, как запустить. Угу. Есть в Ютубе еще ссылка, да? Ну, в Ютубе же тоже, конечно, на канале. А, нас... а там нет чата, что ли? Там есть. Ну, я к тому, что, может, ну, вот сейчас, видишь, проблема случилась, может, и в будущем проще будет с Ютубом прямо, да, напрямую. Ну, вообще а это хотела? взял я у этого, у Алексея Глухарева. Это этот бизон. Я к тому, что у нас сейчас большая такая тема развивается, и вдруг потом... И проще будет дублицировать это все. Угу. Ну, это Алексей сейчас там разрулит. В дальнейшем, как быть? Помощь. Может, отпишу что-нибудь ему минут 5-10 там посидят? А сейчас возьмет. А может, на YouTube их или не стоит? Да подожди пока. Сейчас. Ну, можно, в принципе, на YouTube так, как правильно вести создание. Можем сейчас ссылочку дать, они все на YouTube перейдут просто. Вебинары, вот подожди, вебинарные комнаты. Вебинарные комнаты. Так, ладно. сейчас нахожусь на youtube ссылку дать тебе ну да я вот думал может им сейчас в чат бросить ссылку они перейдут все так я тебе в скайпе сейчас отправлю ссылку на YouTube. кстати вот в бизоне сейчас тебя даже нету только я я потому что там вышел. Сейчас я зайду еще раз, попробуем. А ты мне ссылку, ты мне текст просто пустой, без ссылки. Как текст? А, текст получился? Да. Понятно. Сейчас тогда подожди. просто пустой, без ссылки. Как текст? <къем> я, я слышу. Удивительно. Угу. <къем> Дал суд. Все, отправил. <смех> да, бывает такое. Так, Алексей Глухарев. 재미 you know, <clears throat> Угу. Ну, тут пишут, что все нормально, но не знаю, почему. Ну, вот у меня многие в чате пишут, как и у нас с того ситуация, Видит ракету и все, как бы, слайды. Кисточку. <свист> На самом деле они картинку не видели, они просто подумали, что вот эти слайды – это и есть наша презентация. Угу. Ясно. Опять ракету. Так, ну, надо тогда написать, что в чате, чтобы на YouTube. Ну, это общая интернетовская какая-то тема. Проблема-то давно уже с интернетом. Надо сейчас. Я могу ссылку здесь бросить, да? То есть выведите сообщение или ставьте ссылку. Не знаю, увидят они его? Да, в чат, вот на бизоне на этом. Давай попробуем. У меня просто самого еще YouTube не открылся, он открывается очень-очень долго. Приходится его несколько раз <смех> вызывать. сейчас скину ссылку а разница лишь в том то что в Ютубе ты один будешь да почему так же так же угу. Так, ну вот ссылку на YouTube дал в чате. Сейчас смотрим. Удивительно, у меня в Кроме YouTube вообще не запускается. А, на YouTube все. YouTube все, вот пишет Наталья, что видно и слышно. А, супер. Сейчас смотрим. Удивительно, у меня в охране YouTube вообще не запускается. Угу. Ну все, тогда проследи Евгений, тут за чатом, если кто еще потеряется, то отправишь на YouTube. Так. Ну хорошо тогда. А, начнем уже, да, а то и так времени потеряли, 15 минут считай. Рад всех приветствовать. Сегодня у нас на дворе май. Очень... Значит, хорошая пора, зеленая, радостная, но у нас неожиданно пошел снег. Вроде как бы и, и радостно, и в то же время опять пришла зима. Ну ничего страшного, погода переменчива бывает. В общем, весна, все-таки зеленая пора, на деревьях распускаются листочки. И у нас также все идет по задуманному сценарию. То есть для тех, кто впервые, может быть, попал на этот вебинар, либо будет его просматривать в дальнейшем, потому как он будет на наших каналах опубликован, значит, расскажу все по порядку. Значит, нашим соотечественникам, советским ученым Александром Сергеевичем Кугушевым еще в 80-х годах была разработана система, скажем так, по как снять магнитное сопротивление с генератора. То есть, что позволяет многократно увеличить КПД получаемой электроэнергии из генератора. Для тех, кто, может быть, не в курсе, либо не совсем понимает, что такое магнитное сопротивление, вкратце расскажу, что когда на генератор... Подается нагрузка в виде потребителя, то пропорционально да, по возрастанию нагрузки возрастает и магнитное сопротивление на генераторе. То есть, что это значит? Что, что генератор становится сложнее крутить, вращать ось ротора, вот и все. Как это может каждый из вас проверить? Либо каждый из вас, кто водит машину, с этим сталкивался. Когда вы, например, включаете одновременно в машине печку и дальний свет фар, ну, в общем, даете нагрузку на генератор автомобиля, у вас заметно падают обороты двигателя. Это происходит именно по той причине, что как только возросло, возросла нагрузка на генератор, сразу же возросло магнитное сопротивление, которое затрудняет его вращение. Александр Александру Сергеевичу вот удалось добиться, несколькими, применив несколько методов. То есть туда входит Тесла, Архимед, все время забывающего вот этого ученого, который тоже выработал какой-то момент. Ну, в общем, там собраны пять различных изобретений. Вот в этом одном генераторе они объединены. И они в совокупности позволяют убрать сопротивление полностью с генератора. Что нам это дает? Нам это дает, что мы большой генератор можем вращать маленьким электродвигателем, потому как генератор не будет иметь сопротивления при любой нагрузке, приходящейся на него. На экспериментальном образце, я сейчас вам покажу демонстрацию экрана, ну попозже чуть-чуть, на экспериментальном образце, Uh, у нас uh, показан на старом сайте электродвигатель, который uh, потребляет 60 ватт электроэнергии, то есть маленький, и вращает генератор, который выдает 3 киловатта. Соответственно, этот же генератор uh, запитывает uh, двигатель и остальное уходит на потребителя. <coughs> uh, была создана компания Search Energy. Uh, то есть раньше, вот когда была эта разработка, то есть Александром Сергеевичем был разработан не только этот генератор, но еще и трансформаторы, резисторы там различные, которые uh, также uh, с, имеют стопроцентный КПД. То есть <coughs> нигде в них не теряется там, электроэнергия, мощность и так далее. То есть они все прибыльные. То есть есть убыточные, есть прибыльные изделия. Вот. Значит, в тех годах э, внедрить, скажем так, э, э, массово это не удалось, потому что на тот момент как бы, ресурса, электроэнергии хватало э, с лихвой, ну и никто не задумывался над этими вопросами, чтобы использовать такие вот э, прибыльные устройства. А как мы знаем, что в тех же годах были изобретены двигатели, которые ездят на воде, то есть, ну, мы видим, что их до сих пор не существует. Ну, с чего-то нужно начинать. И, соответственно, вот в 2017 году был дан старт данной технологии, о которой я сейчас говорю. То есть, это бестопливные генераторы, созданные на основании того, что убрано магнитное сопротивление с них. Ну, вот сейчас мы находимся на таком этапе развития что компания с 1 марта выпустила свои акции, которые называются «Мегаватт-контракты». Одна акция весит 1 мегаватт электроэнергии. Соответственно, данные акции компания продает по возрастающей цене. По ценам тоже сейчас покажу, демонстрацию экрана, когда включим. И до 1 сентября цена у этих акций растет. 1 сентября она устанавливается на уровне 3100 рублей за одну акцию, за 1 мегаватт-контракт. К чему это привязано? Потому что стоимость электроэнергии в России на сегодняшний день официальная составляет 3 рубля 10 копеек за киловатт-час. Соответственно, 1 мегаватт будет у нас стоить 3100 рублей. На данный момент цена дошла до 120 рублей за 1 мегаватт-контракт. Это к сведению. Uh, что мы получаем далее? Uh, ликвидность данных акций. Uh, компания обеспечивает тем, что генераторы будут отпускаться только за акции компании, то есть за эти мегаватт-контракты и uh, их держателям. Отпускаться будет в той же последовательности, в которой, последователь, uh, в которой происходили покупки. То есть, uh, если, например, там я купил первый, uh, Евгений купил вторым акции компании там Наталья купила третья то в такой же последовательности мы будем получать генераторы я первый Евгений второй там и Наталья третья чтобы вам было понятно как это будет происходить генераторы будут выпускаться мощностью от 1 киловатта, и там ну, до каких размеров не знаю но до двух как вам получать до 2 гигаватт это точно Далее, что мы имеем, то есть компания обеспечивает свои акции электроэнергией. То есть акции у нас выглядят, выпущены в форме, в форме токенов на блокчейне через систему смарт-контрактов. То есть кто еще не в курсе, то блокчейн это на сегодняшний день самая прозрачная экономическая система, бухгалтерская система, можно ее так назвать самое удобное, практичное, которое на сегодняшний день существует. То есть в эту систему невозможно обмануть там, и невозможно не изменить а, с, прошедшие транзакции. То есть и каждый из участников может их посмотреть. То есть все полностью прозрачно открыто. А, таким образом, а, все, кто приобрел мегаватт-контракты, а, будут иметь возможность получить начать получать уже в этом году, в конце года, готовые генераторы и использовать их для своих целей, то есть ставить их, например, в своем доме, запитывать свой дом, либо использовать их в общественных целях, скажем так, собираться в кооперативы, в сообщества и приобретенные, значит, приобретенный генератор устанавливать в какое-то одно место, там, например, за... Запитывать можно один там, или несколько многоквартирных домов одним генератором. Можно запитывать производство различное. То есть ну, все любые потребители электроэнергии. Также данные генераторы будут установлены со временем на всех действующих электростанциях. Они заменят собой угольные и атомные электростанции. То есть это наши генераторы намного эффективнее, намного дешевле и намного быстрее в производстве. То есть И не требуют каких-то затрат ресурсов Земли. То есть это, можно сказать, зеленая энергетика, <coughs> о которой сейчас модно говорить, да, все это любят делать. Но не все это, к сожалению, понимают. Потом, что мы имеем Дальше. Значит, в, конце, в конце этого года, в начале следующего, компания уже планирует представить всему миру действующий квадрокоптер, то есть, который летает на использует в качестве двигателя именно вот этот генератор, то есть, он не, не, не требует заправок, не требует каких-то там расходов, то есть, сел полетел. Но единственное, что менять, это подшипники и ремни. Подшипники изготавливаются предприятием, которое значит, изготавливало подшипники для космической промышленности, там, для луноходов и так далее. То есть у них срок службы до 50 лет без замены. Также у компании будет создана сервисная служба которая будет заменять подшипники и ремни, которые будут э, подходить срок их замены. То есть вы когда будете получать изделие, на нем будет бирочка, такая табличка, э, как вот, может, многие из вас знают, видели там на каких-то устройствах присутствует, что вот, э, выпущен такого-то числа и там дата э, проверки или дата замены механизмов такое-то число. То есть и к этому числу, к этому времени к вам приедет сервисная служба компании и э, специалисты, все поменяют, то есть вам даже не придется к этому как-то прикладывать руку. Ваша задача будет там просто нажать кнопочку и включить его. Все, и получать электроэнергию. Далее, что у нас из новостей. На сегодняшний день компания 22 апреля проводила пресс-конференцию в Москва-Сити. Был съезд акционеров. Многие, многие акционеры там встретились впервые вживую, до этого общались там через интернет, по телефону различными способами, познакомились, попили кофе, побеседовали в приятной атмосфере, каждый, кто хотел, задал свои вопросы. И руководству компании, и Александру Боброву, Александр Сергеевич Кугушов был на связи по скайпу. Потому как приехать он с Италии не смог, у него оказался просрочена виза, оказалась просрочена. То есть вот сейчас он доделывает документы. По последнему его видео я знаю, что ему там осталось буквально какие-то две справки получить, и он уже готов к вылету в Россию. Его, то есть сборка генератора вообще у нас началась в городе Кирове, потом производство было перенесено в Томск что в Томске намного проще достать какие-то детали, элементы, получить по именно по расположению, по географическому расположению города. И насколько я понял, то есть ну, информации у меня полной нет на данный момент, потому что переговорить мы еще не успели, вчера не получилось, а сегодня еще рано. То есть сегодня в конце дня будет уже полная информация, и как раз завтра Александр Бобров будет проводить вебинар, и он полностью расскажет об этой информации. То есть в ближайшее время Александр Сергеевич планирует прилететь в Россию, в Сибирь, и чтобы его под личным чутким руководством генератор собирался, потому что планирует его собрать до конца мая, но с поставками там вышли задержки, магнитов, еще чего-то, то есть, ну вот, Постоянно там что-то откладывалось, задерживалось, и вот таким вот образом происходит. То есть он ему эта тоже ситуация его не устраивает. Это прекрасно понятно, потому что многие из акционеров и просто то есть люди, которым интересна данная тема, наблюдают, ждут, когда будет показан уже действующий генератор. Вот. Обещали это сделать в конце мая. Но могу сразу сказать, что... Если его, вполне возможно, да, что это будет начало июня. То есть, как бы, ну, на самом деле, тут сделали немножко неправильно. То есть, обещали, хотели пообещать пораньше, да, чтобы порадовать акционеров и так далее. Но надо было, наоборот, сроки изначально увеличить. Например, сказать, что генератор будет показан в июле, а показать его в мае. Вот это было бы правильнее чем просто постоянно попадать на какие-то задержки. То есть, ну, хочу вас уверить, что работа ведется. То есть Александр Сергеевич тоже в этом крайне заинтересован, как и все из нас, чтобы данный генератор появился, наконец, в России. То есть на данный момент действующий образец есть в Италии, и в России вот сейчас ребята собирают две установки. Поэтому он сюда прилетит, чтобы лично контролировать этот процесс, потому что у ребят, ну, как сказать, ребятам нужен наставник на первых порах. то есть, ну, все мы знаем, да, что, когда первый раз что-то делаешь, новое, чего раньше никогда не делал, то всегда возникают какие-то моменты, которые ты не мог учесть и так далее, просчитать. Вот. Что было на этой встрече? То есть задали люди напрямую вопрос Александру Сергеевичу, получили на них ответы. Также Александр Бобров выступал около часа, потом он давал еще интервью. Интервью еще давал после этого на радио «Эхо Москвы». Все это можно посмотреть на моем канале YouTube. Сейчас я тоже это все покажу. Сейчас наговорюсь и перейду к показу экрана. Вот, и какие у нас еще моменты я хотел озвучить, то есть на данный момент у нас на планете Земля, да, есть вот такая технология, ну она на самом деле есть давно, но вот сейчас пришло время ее внедрять, то есть никто не дает, не ставит палки в колеса, как бы всем это выгодно, потому что на сегодняшний день подошли к такому, скажем так, отрезку временному Земляне, что выработка электроэнергии, количество выработанной электроэнергии практически равняется потребляемой, то есть нет запаса мощности на то, чтобы дальше что-то развивать и строить. То есть сейчас все железные дороги на 80% загружены перевозкой угля до электростанций. Постоянно идет вот этот вот конвейер, то есть загружает загрузка этого угля сжигание получения электроэнергии. Если это остановить, этот процесс, то все неминуемо начнет валиться и рушиться. Кто-то там замерзнет, кто-то без тепла останется, кто-то без воды, кто-то без света и так далее. И эта ситуация тупиковая. На самом деле, как бы ее уже давно все поняли, поэтому мы видели видео Германа Грефа, который, все мы знаем, да, в, каким к числу каких людей он относится, и он уже тоже об этом открыто говорит, что эра, эра значит, ну, углеводородной эре приходит конец, и должны на ее место встать новые источники энергии. И какая страна впереди займет значит, место, да то есть встанет у истоков нового источника энергии, полемика И получается, что данная страна будет у руля, То есть, ну, будет на финансовом коне, скажем так, да, все остальные страны уже будут под нее подстраиваться. Поэтому всем странам абсолютно это выгодно. В первую очередь это выгодно России, конечно, потому что наша страна, самая большая, огромная страна, у нас... Куча всего, да, ну и как мы видим, что живем мы как-то, как будто у нас не куча полезных ископаемых там и всяких хороших вещей, а просто у нас наоборот растут кучи мусора, да, и куча там веток от спиленных деревьев, и все мы это наблюдаем, просто что творится у нас на территории. Поэтому надо это в корне менять, и как бы тут в этом проекте собрались все осознанные люди, которые как бы именно эту цель перед собой и ставят, чтобы, значит, развивать технологии, которые не наносят ущерба и вреда природе, и окружающей среде. Что самое главное для нас. Ну и сейчас я покажу демонстрацию экрана. Так, весь экран. Поделиться. Угу. Все, надо срочно тут вот так сделать. Или камеру отключить, наверное. Так, скажи, Евгений, видно экран? Ну да, да все, все будет. будет. А ты попробуй свернуть просто его. Ну все, сейчас отлично. Ага. А у меня отлично. А сейчас я на ютубе жду картинку. Да, сейчас на ютубе просто задержка. Ну как обычно. Все, отлично на ютубе. Благодарю. Смотрите, друзья, то есть вот мы зашли на сайт Search Energy. Это сайт предварительный, то есть знаю, что были вопросы, да, почему такой сайт там, и так далее. То есть это предварительный сайт, с которого все началось. Сейчас, на данный момент, компания готовит новый сайт, который будет намного превосходить вот этот предыдущий. То есть там уже будет все интереснее, интерактивнее и так далее. А также, так, так, так, ладно, об этом позже. Вот давайте покажу. То есть рассчитываем опять же на то что у нас этот вебинар будут просматривать потепление. те люди, кто не в курсе данной информации. То есть рекомендую просто, да, вот под этим видео будут ссылочки на сайт, под записью видео будут также ссылки. Зайти на этот сайт, вот на главной странице вы можете посмотреть пятиминутное видео о том, как работает данное устройство. Ниже приведена схема, то есть вот мы видим мотор, электромотор, Через ремень вращает генератор, генератор запитывает через компьютерное управление, запитывает этот же мотор, и остальное выдается на потребителя. А тут мы сейчас видео смотреть не будем, чтобы время не затягивать. Просто я вам сейчас покажу, тут вот он дальше будет показывать. То есть вот работающая электростанция. Она же мотор для транспорта, всех видят. Том... Вот мы видим, да, что электродвигатель вращает генератор. Через ремень вот идет компьютер через компьютер идет управление а, именно об этом я вам говорил что вот этот мотор потребляет 60 ватт то есть как лампочка а данный генератор вырабатывает 3 киловатта чего хватит там на на три чайника включить три чайника так не будем на этом останавливаться идем дальше по вкладочкам сейчас пройдемся по порядку Вкладочка о компании. Если мы нажмем сотрудничество, нам тут по-разному по очереди вылазит, значит, либо поддержка евразийской организации, либо выходит у нас. Ладно, это потом может выйти. Патенты Александра Сергеевича. Если мы нажмем контакты, кнопочку, то мы видим тут контакты, по которым можно связаться с отделом развития, с производственным отделом, с отделом разработки программного обеспечения, фонд поддержки изобретателей. Также видим канал в Telegram и группа ВКонтакте. В группе ВКонтакте, кстати, рекомендую туда вступать, кто еще не вступил, там публикуются все свежие новости, Александра Бобров непосредственно ее ведет, эту группу. Вот контакты Александра Боброва который является президентом компании в России. Далее мы видим список представителей компании Search Energy. Что это за список? В этом списке находятся люди, которые помогают компании распространить ее акции. То есть у компании стоит задача максимально распространить свои акции в народ. Для этого каждый представитель проводит различные акции, в том числе я то есть один мегаватт контракт одну акцию то есть я дарю безоплатно каждому кто не получал и не покупал акции компании ранее то есть это обязательное условие также на моей странице это все есть опубликовано 5 мегаватт контрактов я дарю за видеоотзыв где человек где видно лицо человека человек рассказывает о том, как он узнал об этой акции, как он узнал об этом продукте, что он пришел, то есть получил подарочный мегаватт, записывает, рассказывает свое отношение именно к данной компании, да, свое видение ее дальнейшего развития. Вот, то есть за, за, за такой отзыв еще дарится 5 мегаватт контрактов. И 10 мегаватт контрактов дарится, дарится за репост данной записи, данной акции. То есть для чего это делается? Для того, чтобы максимально распространить акции в народ, чтобы наши люди стали, получили независимость, энергетическую независимость. Потому что я уже об этом говорил, что действующие электростанции, которые сейчас продают электроэнергию, они также будут ее дальше продавать, используя уже наш генератор. Но, соответственно, они ее, конечно, будут продавать уже намного дешевле, потому как она будет обходиться в нулевую стоимость. То есть при покупке генератора вам требуется, да, для покупки генератора вам требуется приобрести акции компании. В дальнейшем при получении генератора он просто у вас стоит и вырабатывает. Электроэнергию. То есть в него ничего не нужно заливать, там ничего не нужно вкладывать, засыпать там тоннами уголь в него и так далее. Он просто стоит, работает. И видим, что у нас есть представители по Центральному округу, город Москва, Воронежская область, Северо-Западный Округ, Южный Округ, северо кавказский Округ, Приволжский округ, Самарская область, Республика Татарстан. Республика Башкортостан, Оренбургская область, Пермский край, Нижегородская область, Республика Чувашия, Уральский округ, Свердловская область, Челябинская область, Сибирский округ, Омская область, Красноярский край, Иркутская область, Новосибирская область. далее Дальневосточный округ Республики СССР и Республика Крым. Вот на данный момент такая территория у нас по официальным представителям но как бы хочу сделать акцент что здесь расположены только скажем так то есть не все люди да? то есть только те кто проявил свою активность и бескорыстно помогает компании соответственно идем дальше это мы рассмотрели этапы развития которые представляет компания Этапы развития представлены. Вот сейчас видим, что сайт меняется, да, то есть сайт, с сайта берутся данные, тут пока ничего нет, но ну, этап развития мы можем посмотреть на ICO. Во вкладочке видео мы можем видеть видеообращение Александра Сергеевича значит, к различным министрам, к различным главам государств и так далее, где он рассказывает, о необходимости внедрения данных генераторов и о пользе которую получат получит страна каждая страна которая будет значит этому способствовать и взаимодействовать с нами и на сегодняшний день сколько происходит разговоров с представителями власти скажем так как бы никаких препон на, до сегодняшнего дня никто никому не ставил наоборот все заинтересованы в успехе данного мероприятия а, так нажмем наша миссия наша миссия также тут можно посмотреть видеоролик и но ну, вот, то ли интернет так работать стал то ли чего почему-то не грузится Ну вот мы видим что в этом разделе мы можем посмотреть какие у нас происходят, значит, землетрясения на, на планете, какие у нас происходят катаклизмы, а, многие такие вот вещи, из-за добычи полезных ископаемых. И вкладочка SEO. На ней мы видим, основные показатели за 2016 год представлены, то есть сейчас уже у нас 2018, да, а тут показатели еще за 2016 год. И смотрите, Какие данные мы видим? Что выработка электроэнергии, ну, скажем так, 1071, да, выработка у нас идет, а потребление 1054, то есть, ну, не буду там эти все нули озвучивать. Получается, что запаса мощности нет. То есть, на что это влияет? Например, кто-то хотел бы там открыть завод по переработке мусора например но человек может построить данный завод но запустить у него не сможет потому что нет ресурсов именно электроэнергии то есть запитаться неоткуда. И я не понаслышке это знаю потому что один мой знакомый в красноярске построил там небольшое предприятие, и он очень долго искал, где ему подключиться, потому что куда бы он ни обращался в энергетические компании, его везде говорили, что нет мощностей, то есть все, все разобрано, все запитано, то есть ну, некуда подключаться, поэтому вот это является большой проблемой. Ну и в то же время это идет нам на пользу. Также мы видим, вот здесь самостоятельно вы можете посмотреть данное видео. Здесь Герман Греф говорит об альтернативных источниках энергии. Как раз вот в этом видео, тоже 5 минут оно занимает. В этом видео «Защита от пузыря» Александр Сергеевич говорит о том, каким образом сделана защита от пузыря, что как бы компания Search Energy со, со своими акциями да, не надует какой-то там финансовый мыльный пузырь. то есть. Каким образом все это упорядочено? А, потому что на сегодняшний день ни одна валюта, ни одна криптовалюта не, под, не, то есть не подкреплена ничем. То есть, а, Все это основывается только на доверии людей. То есть рублями мы также пользуемся только на основании того, что все а, их принимают. А на самом деле они ничем не обеспечены. Данные акции компании, мегаватт-контракты, они обеспечены электричеством, то есть потому что 1 мегаватт-контракт равняется 1 мегаватт электроэнергии, который, если вы являетесь держателем 1 мегаватт-контракта, значит компания вам обязана поставить 1 мегаватт электроэнергии. Все очень просто. Куда можно использовать мегаватт-контракты? То есть вот эти вот электронные акции компании. Можете обменять их на электроэнергию от компании Search Energy, также можно их обменять на электростанции от компании Search Energy, то есть вот на эти генераторы бестопливные. Менять на время пользования продукции от компании Search Energy, то есть можете брать генератор, скажем так, в лизинг, да, в аренду. На, например, имеется у вас там 5 мегаватт контрактов, да, то есть... Вы можете получить себе генератор там, на 15 киловатт, например, на свой дом, и использовать его до тех пор, пока он не выработает для вас 5 мегаватт электроэнергии. После этого он будет остановлен, потому что в каждом генераторе будет присутствовать сим-карта. Ну, по, по типу сим-карты, да, что, что будет отслеживать выработку электроэнергии. И, соответственно, вернете его обратно в компанию. То есть, таким образом. И можно их передавать по наследству. Стоимость мегаватт контрактов. Вот мы видим, график исчез, вчера еще был. То есть, напоминаю, что сайт делается новый. Тут поэтому происходят такие у нас вещи. С 1 марта у нас, 1 марта был выпуск мегаватт контрактов. Выпущено было 380 миллионов Контрактов. Они распределены следующим образом по месяцам. 40 миллионов контрактов было распределено на март, 40 на апрель месяц, 50 на май и июнь и по 100 миллионов на июль-август. Соответственно до 1 сентября они продаются. Цена растет каждые 15 дней. С 1 по 15 марта цена была 5 рублей. С 15 по 31 марта там цена составляла 10 рублей, до середины апреля цена была 50 рублей, вторая половина апреля было 90, первая половина мая сейчас вот, соответственно до 15 числа, до 12 часов ночи по Москве. Цена меняется в 12 часов ночи по Москве, 15 и 30 числа либо 31. Получается, 15 мая у нас цена уже будет составлять 170 рублей. То есть на данный момент она до 15 мая 120 рублей за 1 мегаватт контракт. И таким образом, то есть на, 1, на момент 1 сентября 1 мегаватт контракт будет стоить 3100 рублей. Видим. Ссылка у нас сейчас посмотрим. Активно нет? Да, активно. К чему это привязано? Вот у нас есть рейтинг по стоимости электроэнергии для населения. И здесь указаны как раз у нас стоимость электроэнергии. Вот видим, что у нас Россия 3,1, то есть 3 рубля 10 копеек за киловатт час. И смотрим, что в других странах стоимость электроэнергии гораздо выше. Что это значит? Это значит, что купив в России, например, с 1 сентября... Один мегаватт контракт за 3100 рублей в компании Search Energy, либо у официального представителя любого, который расположен на сайте. Вы можете продать, например, его в Турцию за 7700 рублей. Потому что мы видим, что 7 рублей 70 копеек, то есть в пересчете на наши деньги, стоит киловатт-час в Турции. Например, в Эстонии 7,9, Хорватия 8,5. Словения 10.4, ну и так далее. То есть в Германии у нас 19,1. То есть таким образом делайте выводы. <coughs> и, соответственно, предприниматели, бизнесмены, которые какие-то производственники, различные люди, просто с, которые умеют быстро соображать, <coughs> делают выводы, приобретают акции уже сегодня. Приобретали вчера и будут приобретать завтра. Просто не все об этом еще слышали, не все, например, до конца в это поверили, пока не увидят генератор и так далее. То есть, ну, каждый действует по-своему и все происходит как должно быть, собственно говоря. Возвращаемся на сайт. Так, вот видим общий объем. Можно попробовать перезагрузить. Может быть, это поможет, страничку обновить. Нет, не помогает. Так, общие моменты рассказал. Что еще было рассказано на, на пресс-конференции 22 апреля? Также было рассказано, что сейчас работает международная группа юристов, которая составляет документы. Готовить документы для компании которые подошли бы для любой страны то есть чтобы компания была международной чтобы компания могла свободно заключать договора строить отношения с любой с любым юридическим лицом на, на всем земном шарике таким образом потом Будет у нас в Москве презентация действующего генератора – это конец мая либо начало июня. И были выпущены карты, карты для Аватар Банка. Аватар Банк – это именно тот самый ресурс, на котором, то есть это мультивалютный кошелек, на котором у вас хранятся мегаватт-контракты. Как их приобрести, как завести этот кошелек, существует масса видеороликов на моем канале. Сейчас покажу вам, чтобы вы запомнили, узнали, кто еще не знает. Вот мой канал на ютубе «Правовед Залевский» называется. Можете просто в ютубе даже набрать «Правовед Залевский» попадете на мой канал. Вот такой значок на нем. Можно... Нажать вкладочку «Плейлисты» и видим, что есть такой плейлист под названием «Мегаватт контракт». В этом плейлисте собраны все видео, которые касаются этой темы, то есть самого запуска данной компании и по сегодняшний день. Туда добавляются наши планерки еженедельные, туда добавляются все вебинары, туда добавляются все выступления, интервью. И так далее. То есть и все инструкции также содержатся там. Как завести кошелек на аватаре, где найти этот аватар, что делать с этим кошельком, к кому обратиться и так далее. То есть все абсолютно указано. Вот моя страничка ВКонтакте, таким образом выглядит. Вот можете также добавляться в друзья. Страница на Одноклассниках с такой же фотографией. Вот мы видим, тут как раз у меня опубликовано, да, приглашал я всех на сегодняшний вебинар. И вот тут у нас опубликована эта картиночка с сайта, еще вчера было доступно. план развития. Так, что у нас еще? Что у нас еще? Ну и сейчас у нас получается час, как подходит час времени, как я разговариваю, покажу... Чтобы кто не видел, посмотрел презентационный ролик компании, 2, 2 минуты 50 секунд, ну 3 минуты ролик. И после этого готов ответить на ваши вопросы. Евгений Шанькин мне помогает, он смотрит чат, пока я разговариваю. И как бы если у кого есть какие вопросы, то я обязательно на них отвечу после просмотра ролика. Сейчас включу ролик. Мир будущего, каким он станет, бесконечные вероятности загораются и гаснут в пространстве, сменяя друг друга. То, в каком мире мы будем жить, зависит от того, что мы делаем сейчас. Потребности человека увеличиваются. Для их удовлетворения нужно все больше мощностей. Уровень технологии растет, а вместе с ним необходимости электроэнергии. Но экосистема планеты находится на грани катастрофы уже сейчас. И мы стремительно перешагиваем эту грань. Каждый день всего одна электростанция сжигает десятки вагонов угля. Сотни тонн радиоактивных отходов выбрасываются атомными электростанциями ежегодно. А мы продолжаем строить все новые. По прогнозу ученых, через 30 лет вода останется лишь в озере Байкал. А нам попросту станет нечем дышать. Но еще не поздно все изменить. Альтернатива существует. Мы представляем уникальное решение – генератор нового поколения, не имеющий магнитного сопротивления. Сейчас генераторы электростанций вращаются огромными предприятиями на горючем топливе с паровыми турбинами. Наш генератор не нуждается в топливе. Его вращает один маленький электродвигатель размером меньше самого генератора. Чувствуете разницу? Генератор нового поколения автономен, экологичен, прост в изготовлении и обслуживании. Это современная электростанция, на пять ступеней выше и в тысячу раз выгоднее всех существующих аналогов. Генератор нового поколения позволит заменить все существующие электростанции топливного типа и усовершенствовать систему энергоснабжения. Только представьте, мы не выкачиваем ресурсы Земли, не загрязняем окружающую среду. Впервые в истории одновременно с техническим прогрессом человечество сможет улучшить экосистему планеты и качество собственной жизни. Вам больше не нужно будет заправлять автомобиль. Никогда. Машины, поезда, корабли и самолеты, любой вид транспорта сможет ездить или летать бесконечно. Потребность в угле, газе, нефте, ядерном топливе – все это останется в прошлом. Киловатты, километры, время использования транспорта можно будет купить как сим-карту для телефона. Стоимость электроэнергии, так же как и товаров всех производств, значительно снизится. Каждый человек сможет получить свободный доступ к источнику энергии в любой точке мира. Это настоящая революция в энергетике, в экологии, в нашей жизни. Каким станет мир будущего? Зависит от нас. У человечества есть выбор. И делать его нужно сейчас вот такой вот ролик пока он шел я еще вспомнил что подсчеты то есть вот о чем я говорил что электродвигатель который потребляет 60 ватт вращает генератор который выдает 3 киловатта то есть это получается при расчетах 5000% процентов КПД. И к слову, об электромобилях. Кто еще не в курсе, ну, кто-то раньше слышал, уже была информация, что автомобильный концерн, как же, забыл я, в Италии находится. Альфа Ромео. Альфа Ромео, точно. Благодарю, Евгений. Вот заключили контракт с компанией Search Energy и будут выпускать электромобили на основе наших генераторов. Ну, мы готовы ответить на вопросы, если они есть. Да, вопрос есть. Это Елена Николаевна. Сам генератор 1 мегаватт 18-20 миллионов рублей. Володя на, на, на планерке говорил, а ну, это кому обойдется сколько? Кому обойдется столько? То есть она задает вопрос. 18 это на миллионов рублей, это такой приличный генератор, который... Это на мегаватт, да. То есть интересуется, видать, для большого промышленного предприятия, я так понимаю, или на целый район зданий да, да. многоэтажных. Ну, я вот показывал уже, давай как бы еще раз, да, тогда покажем на да. вебинаре. То есть для того, чтобы понять, во сколько вам обойдется генератор, который вам нужен, вам нужно найти, то есть рассчитать мощность, необходимую мощность, которая вам нужна. Например, давайте для простоты расчетов возьмем, вот, что вы живете там в квартире, либо вы живете в своем доме. Ну и возьмем, что у вас там чайник, плита, холодильник, телевизор, 15-20 лампочек, фонарь во дворе, там вы хотите еще, например, теплую теплицу в гараже, вам нужно, чтобы было электричество в бане, что еще там можно придумать, теплые полы, батареи, чтобы вам печку не топить, да, к примеру. Ну, то есть, вот наберем общий полный список, у нас ну составит там 20 киловатт, к примеру. То есть, ну 20 киловатт это должно прям хватить за глаза. То есть одновременно все же не будет включено. Ну, наберем, вот, например, и ищем, сейчас, подождите, напишу, смотрим, то есть стоимость генератора дизельного на 20 киловатт. 20 киловатт цена. Ну вот, по первой ссылке пройдем. То есть много производителей, много различных э, марок есть у генераторов отдельных. поэтому цены варьируется. Но ну, мы просто возьмем для примера, чтобы посчитать. Когда будете считать, вы просто уже более досконально по этому вопросу пройдетесь. Вот, например, возьмем 20 киловатт. 200 тысяч рублей. В среднем, да, вот 180-200, 200 тысяч рублей. Цена дизельного генератора на 20 киловатт. Что нам нужно сделать, чтобы высчитать, сколько нам нужно купить акций компании, чтобы за них получить данный генератор? Потому что за рубли его приобрести будет невозможно. Мы берем эту цену, умножаем на 2. То есть бестопливный генератор стоит в два раза дороже дизельного. То есть тут видим 200, получаем 400 тысяч. И чтобы понять, сколько нам нужно мегаватт контрактов, то есть акции компании, для покупки данного генератора, нам необходимо 400 тысяч разделить на 3100. Потому что 3100 – это цена, стоимость одного мегаватт контракта на момент 1 сентября. Производство, напомню, То есть начнется с сентября месяца, уже на поток встанет производство с сентября месяца. Соответственно, чтобы понимали, что цена у мегаватт-контрактов уже сегодня 3100 рублей за 1 мегаватт. Просто сделан такое, сделано снижение цены и планомерное его повышение, для того, чтобы люди с различными финансовыми возможностями могли приобрести себе акции компании и обеспечить себе безбедное существование, безбедное будущее, жизнь. То есть приобрести этот генератор. То есть берем 400 тысяч рублей и делим его на 3100. Эту сумму. И получаем 129. То есть 129 мегаватт контрактов. Для этого понадобится. Даже, например, возьмем там, чтобы с лихой хватило 150. Ну вот Сейчас это тогда сотрем, напишем 150. На данный момент один, одна акция компании стоит 120 рублей. Умножим на 120. И получим всего-то 18 тысяч. То есть всего за 18 тысяч сейчас вы можете приобрести генератор, который стоит 400 тысяч рублей. Ну вот, соответственно, какие есть возможности. И чем выше э, мощность у генератора, соответственно, выше и цена. И вот на какой-то планерке да, мы как раз рассматривали, что стоимость одно, э, генератора на 1 мегаватт мощности будет составлять около 18 миллионов рублей. Так, ну тут я думаю ответил на, такой, на этот вопрос. Да, это Сергей Калугин пишет. Получается, что самим генератором мы не будем обладать, а придется постоянно выкупать контракты. Я думаю, вопрос возник, исходя из лизинга, когда ты разъяснял. Угу. То есть двойственное понимание появилось, нужно разъяснить. Да, Сергей и те, кто, может быть, еще не понял, <coughs> объясняю, что когда вы приобрели мегаватт-контракты, то есть акции компании акции получается, компания вам обязана предоставить а, данную мощность. Но, а, как бы, также за эти акции вы можете получить как мощность, так и получить сам генератор. То есть я уже показал, вот сейчас пример расчета. То есть если у вас есть 128 мегаватт контрактов, плюс-минус, да, вы можете позволить себе 20-киловаттный генератор получить в свое пользование. То есть он будет лично вашим. Все, вы его можете поставить у себя там где-то в определенном месте, куда вы его определите, подключить к нему провода в разъемы, все, и запитывать свой дом. То есть он просто будет у вас постоянно работать. Когда будет приходить срок замены подшипников и ремней, к вам будет приезжать сервисная служба от компании, менять их, и у вас будет дальше работать генератор, вырабатывать вам электроэнергию. Вот и все. Я э, рассказывал о том, что если у вас есть, например, один, там, два или три мегаватт контракта, то есть за такое количество ну, вы не сможете себе приобрести э, нормальный генератор, которого хватит на обслуживание дома. Да? Возможно, вы сможете за такую сумму себе приобрести там, маленький генератор, с которым можете выехать на природу, и от него будет у вас там, заряжаться ноутбук, к примеру, или телефон. Это да, но на дом вам такого количества явно не хватит. Поэтому такое количество мегаватт контрактов, как один, два, три, например, вы можете просто использовать на получение электроэнергии от компании. Вот и все, либо взять в аренду генератор. То есть на покупку генератора у вас, если не хватает, да, то вы можете использовать на получение электроэнергии эти мегаватт контракты. Но получается, что человек становится обладателем этим генератором. И в своих целях он может его использовать сколько угодно долго. Да. То есть если вы стали обладателем мегаватт контрактов акций компании, то, есть соответственно, вы стали обладателем мощностей. То есть обладателем вот этой вот мощности. На 1 мегаватт электроэнергии, либо на 2, на 3, либо на 150 мегаватт электроэнергии. И, соответственно, если у вас хватает вот этих мощностей для покупки генератора для себя, то вы его покупаете, если у вас не хватает для покупки генератора, то вы можете просто получать эту электроэнергию. А вот, можно вот, сложиться вот, с друзьями, с, с родственниками и купить генератор там на ответственно. общину свою какую-то. Да, совершенно верно. Всякие. А, сейчас вот мы проводим, а, с, с, проводим с Сергеем как сказать, такую компанию, делаем народную энергетическую компанию, где каждый человек, купивший мегаватт контракты, могут ими сложиться, то есть купил, например, в небольшом объеме, да, люди могут ими сложиться, на один кошелек скинуться и, соответственно, после того, как подойдет очередь, то есть заказать нормальный генератор большой, да, либо несколько там средних за эти деньги, за эти мегаватт-контракты, и установить их, например, на каком-то предприятии, либо запитать жилой микрорайон, либо запитать там дом многоквартирный, и получать просто уже в виде дивидендов в плату за электроэнергию от пользователей. То есть тоже как вариант. Либо, да, можно скинуться там общину запитать. Если, например, вот, как есть поселения, да, которые живут на природе, что мы тоже планируем как бы делать переезжать на природу вот есть поселение там например там ну 100 домов вот с каждого дома там например скинулись там по 1000 рублей приобрели себе мегаватт контракты потом в, в последующем скинулись этими мегаватт контрактами приобрели себе генератор либо там ну, каким-то образом да ну я думаю будет так проще один большой мощности генератор поставили от него уже запитали все дома все пожалуйста там еще и останется излишки на продажу. Либо на развитие там, теплых теплиц или что-то еще. Ну, как я смотрю, вопросов больше нету. Угу. Ну, и у нас как раз время подходит, да, к часу. Как бы задерживать не будем, затягивать. Хочу напомнить, что сегодня у нас такой вводный вебинар, чтобы, как сказать чтобы опять встретиться, поговорить, озвучить какие-то новости, да, озвучить видение вопросов, получить от людей вопросы, ответить на них, чтобы доносить эту информацию как можно большему количеству людей. То есть вот это вот главная задача наша, донести эту информацию как можно большему количеству людей, чтобы люди о ней просто узнали. То есть и кому это нужно, они узнают, и они приобретут контракт и потом будут чувствовать себя спокойно, имея свой генератор. Завтра у нас Александр Бобров будет проводить вебинар. Ссылочка на него будет позже во всех наших чатах, везде будет она разослана. Ну, у меня тогда все. Если, Евгений, у тебя есть что добавить, то пожалуйста. Появился вопрос, как купить контракты. Я полагаю, лучше сбросить ссылку в чат на регистрацию в аватарбанк да то есть давайте я сброшу сейчас ссылку на регистрацию кому нету есть, э, пока ты отправляешь ссылку я объясню что как купить контракты э, есть я уже показывал например вот на моем youtube канале э, мегаватт контракт плейлист либо просто вот видео нажимаю э, ну я просто знаю где искать Человек будет долго искать, если не знает. Проще нажать плейлист «Мегаватт контракт». Здесь есть у нас видео, как создать кошелек на аватаре и так далее. То есть вы заходите на ресурс «Аватар нетворк создаете там кошелек эфириума и привязываете к нему токен «Мегаватт контракт». То есть у вас получается два кошелька, потому что мегаватт-контракт у нас привязан к кошельку эфириума. А, таким образом у вас образуется кошелек нулевой. Потом мы видим, вот есть, помогаю зарегистрировать кошелек для получения мегаватт-контрактов. А, есть у нас еще что? Как получить один мегаватт в подарок? Вот создание нового... так, это не то... И таким образом, то есть имея адрес кошелька, вы уже можете обратиться к одному из официальных представителей на сайт. Я бы так. даже сказал, вот многие сегодня из представителей как раз пригласили на вебинар. То есть помимо нас, многие из официальных представителей пригласили людей сюда на вебинар. И кто вас пригласил, он тоже может вам подсказать, как купить мегаватт-контракты. Если вы пришли сами через чат или через какое-то общее сообщение, тогда вы можете обратиться к Денису Залевскому напрямую. Вот. Либо, да, либо к тому, либо кто. Вот вас возгласит, сайт... да, давайте еще ссылку на сайт, на сайт заходите, нажимаем э, о компании, контакты. Вот видим список представителей. И к любому представителю обращайтесь, который вам либо приглянется по имя, имя, имени фамилии, там, либо по округу, либо по городу, либо по области, либо еще как-то э, с любым представителем абсолютно можете взаимодействовать. Я вот являюсь представителем по Дальневосточному округу. Так, ну и все, в принципе. Что еще хотел сказать? Как бы официальным представителем сможет стать каждый желающий, кто будет активно заниматься распространением этой информации. То есть активно сотрудничать с компанией, активно помогать в продвижении скажем так, нашей идеи и воплощение ее в жизнь. Вот так вот. То есть ограничений тут нет. Ну, у каждого представителя есть свои, скажем так, обязанности. Алло. Ну, в чате вопросов нету больше. Я так понимаю, на сегодня все это... Я думаю, может, стоит сказать о последующих вебинарах, просто задать тему в будущее. То есть у нас будут проводиться еще вебинары, ты сказал, будет с Бобровым, когда вот просто, чтобы люди были в курсе и ждали этого события. Так, сейчас, подожди. Угу. Когда точно, это надо спрашивать у Алексея Глухарева, потому что Алексей... Создавал ссылочку на мероприятие, он сказал, что он все это дело опубликует. Но, насколько я понял, на 17 или на 18 часов это будет по московскому времени завтра. Ссылки будут у нас везде распространены. То есть можете подписываться на каналы, и значит, добавляться в друзья, вконтакте, по контактам, которые указаны на сайте официальных представителей вы у любого можете узнать данную информацию во сколько будет завтра вебинар с александром бобровым и где и сейчас наша команда официальных представителей начинает проведение вебинаров ежедневных то есть каждый день мы будем проводить вебинары каждый из нас будет делиться с своими наработками своим видением ситуации своими успехами то есть полностью информационно поддерживать всех наших акционеров, зрителей и так далее. То есть будем постоянно делиться всеми свежими новостями. Ну, насколько я понимаю, можно заканчивать. А тут еще появился один вопрос, а также от Сергея Калугина. А преимущества у представителей. То есть, какие есть преимущества у представителей? Преимущество перед кем? Ну и как понять преимущество? То есть представитель попал, стал представителем по той причине, что он помог компании развиться. Да? То есть он большому количеству человек рассказал. Данная идея, данном проекте. За это его компания сделала официальным представителем. То есть, чтобы человек мог спокойно представлять компанию, ссылаться на сайт, ссылаться на президента компании, который также подтвердит, да, что знает этого человека, что этот человек принес много пользы. Поэтому он стал официальным представителем. Но у официального представителя есть обязанности, опять же, то есть, тут не преимущества, а тут обязанности обязанности в чем, что когда э, вы покупаете мегаватт контракта у официального представителя, э, официальный представитель эти деньги направляет в компанию на развитие, то есть э, не оставляет там мертвым грузом где-то у себя в чулане, там, либо идет покупать себе там машину, там квартиру, а именно сдает эти деньги в компанию, э, которые уже компанией распределяются на производство, там на выплаты зарплатам зарплат, тем людям, кто собирает генератор, тем, кто проводит мероприятия, различные выступления, там дает интервью, ну, в общем, на все вот эти организационные моменты. И также забыл еще сказать, что с 1 сентября компания Search же также будет выкупать мегаватт-контракты, то есть, например, с 1 сентября вы можете что вы можете сделать с этими акциями? То есть вы можете на них приобрести себе генератор, можете на них получить электроэнергию себе, можете их передать по наследству, можете их продать в компанию по 3100 рублей, и также можете их продать в любую другую страну, любому там человеку по стоимости электроэнергии, которая установлена в этой стране официально. Вот все. Ну, Сергей говорит, что спасибо, то есть вопросы удовлетворены. Благодарим Сергея и всех остальных за их вопросы, кто задавал, потому что на самом деле хорошо, когда люди задают вопросы, потому что когда на вебинаре вопросов нет, а потом вопросы появляются в переписках, то это неправильно, а когда на вебинаре вопросы появляются, это хорошо, потому что когда на них отвечаешь, как бы, ну, многие люди могут посмотреть, соответственно, ответы на эти вопросы. Ну да, связь прямая, это очень удобно. Приводите завтра своих друзей, то есть у нас каждый день да, вебинары проводятся. То есть у нас планируется практически каждый день, просто будут меняться люди, наши официальные представители, практически каждый проводит вебинар. Но я думаю, как добавьте с друзьями, в принципе, в комментариях на YouTube здесь же мы укажем, наверное, на следующий вебинар, может, какую-то информацию контактную, данные свои тоже можно будет выложить здесь, вот прямо в комментариях под этим видео. Просто сохраните его себе, если у вас нет других контактов. Так и сделаем сейчас. Так, ну, сейчас тогда благодарим всех за внимание. И до новых встреч. Ну да, прощаемся, пока-пока.